Всем привет, с вами Сергей Иванов и я продолжаю голодовку Самсунг. Пытаюсь быть таким подвижным, энергичным, тяжело получается, так как голодовка продолжается, тяжеловато, так что не бессудьте, если где-нибудь буду подтормаживать. Анекдот. Советский Союз, папа приходит к своему сыну-старшекласснику и спрашивает с умным видом, сынок, а что такое секс? Сынок подумал и говорит, пап, ну вот смотри, говорит, по-английски five это 5, а секс это по-английски 6. Это к вопросу о том, что был ли секс в Советском Союзе, я как заставший Советский Союз могу сказать, секс был и ого, какой. Секс это пол, поэтому в этом видео ничего запрещенного для детей вы не увидите, не услышите. Я вам обещал говорить правду и только правду, поэтому продолжаю делиться своими наблюдениями по голодовке Samsung. Значит, чем я питаюсь, вы можете посмотреть в предыдущих видео. Питание, конечно, совсем ну, скудное. Вот, Но ну, это же голодовка, сами понимаете. Вот, организм борется за выживание. Мой любимый организм. Любите свой организм. Это пристанище души. Нет организма, нету тела, нету, э, и нету, значит, нет организма, нет души. Вот, это как скафандр для выхода в космос. Чтобы быть на земле, душе нужно, нужно тело. Значит, организм борется за выживание, я его прекрасно понимаю, всячески его поддерживая. Поэтому он максимально ограничивает все энергопотребляющие телодвижения. Поэтому половое влечение сведено ну, до минимума, нет, оно вообще, <смех> оно вообще отключилось вот. Как-то так Поэтому никакого полового влечения во время голодовки не ожидайте и не надейтесь Ну, у кого-то может по-другому быть, конкретно у моего тела это выглядит именно так. На этом все. Подписывайтесь на мои ресурсы, там в описании все есть в конце видео. Спасибо за донаты, очень приятно. Удивлен, вот. Присылайте, спасибо. Я там затеял, кому интересно провести тест. На витамины во время голодовки. Все-таки столько времени уже голодаю. И не знаю, чем закончится. Поэтому подписывайтесь. Я реально, как говорится, вперед и только вперед. Но поэтому кто хочет поучаствовать в эксперименте, проверить в разных ситуациях наличие витаминов количество в моем организме, засылайте донаты с пометкой на тест. На витаминный тест Samsung. Вот так пишите Кто не так напишет, вот. потрачу. Потрачу ваши деньги разумно. На разумное потребление, а не на тест. Шутка. До встречи. Подписывайтесь. Будет интересно. Мне самому интересно, чем-то -за закончится.